Привет, с вами магазин 4FE Сейчас будем проверять аккумулятор спутник Сразу скажу, мы его проверяли Не сильно А, вот так Привет, с вами снова магазин 4FE Сейчас будем проверять Аккумуляторы спутник Сразу скажу, мы их проверяли Они Одни из лидеров наших Неудачных рейтингов На самом деле Простой дешевый аккумулятор. Ничего здесь выдающегося. Все, все здорово. Единственное, что... Как бы... Ну, нафига врать, я бы так сказал. Написано... У него пусковой вот 480. Ну, по факту он выдаст нам 400. Дай бог. А, нет, 420, путники. 420. Как показывает практика, вот деш дешманский сегмент этим грешит. Они завышают токи и им не соответствует. Так, ну в принципе он у нас с 16-го года. Не буду поворачивать, он там сзади написан, ничего не увидите. Все равно, ну как бы, поверьте. Упс. Сейчас выставим 480 заявленные Ребятами. Из Рязани. Правильно я их уже назвал? Рязань. Вот этот аккумулятор с прямой полярностью. Почему-то... 411. Почему-то разница есть небольшая в прямой и обратной полярности. Поэтому он стоит с обратной. Сейчас мы его тоже проверим. Вот, собственно, обратная полярность. Тоже 480, 60. Так, обратная. Убрать вот так, вот, чтобы видно было, чтобы не мешало. Так, выбираем характеристики, вот смотрим, назад у него 12.63 заряд, а у него машины, пост регуляр, EAN 480. Сейчас тестер проверяет. на momento, please надо нам печатать ничего. 411 и на обратной полярности. Ну, собственно, могу так еще для убедительности снять еще один. Сейчас одну секунду. Вот, собственно, еще один. Так, этот у нас с прямой полярностью. Вот, мы сейчас быстренько подцепим. И все это дело увидим. И я, тут уже все выставлено. Осталось только быстренько-быстренько проверить. Призывает. 423. Ну, собственно, 480 тут совсем не пахнет. Так что думайте сами, решайте сами. Брать или не брать. Могу по опыту вас убедить, что это не случайная партия. Это постоянная история. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите видео. Пока-пока.